Это монет. Ну, ходячки, не не там, ходячки. Не, не. Здесь далеко не ходячки. Да. на монет набрать. Это мы зашли. Да, вот это вот, домик. Вот это мы тут Вот это домик. Куда положить-то? В домах можно вот такие вещи даже встретить. В некоторых домах можно Раскольникова встретить. Пойдем, кое-что покажу интересно. человек, мемуары, мысли свои записывал, краски им придавал. И разом хов, и никому это не нужно. И даже ему самому. Что там, молчонок? Бей, пожалуйста. Смотри, стаканы? Да, я видела. Кстати, хорошая стука. Угу, И здесь много. Смотри, вот эти вот штуки. Вот эти я хотела взять. Возьми. Вот эти действительно интересные. И надпись ты эту ты тоже разнимал. О! Прикол. Кадр. Как я говорю, он очень интересный человек. Посмотрим баню Баню? Отдали нам сегодня один домик на растерзание Ну как ты как <с растерзание Ну волки что делают со своей добычей? Я говорю как есть Всю правду матку Восстанавливать же мы ему не будем. Даже балкон был, да? Да. Плёшки какие-то стоящие У да меня такой удзревая колодец был Здесь, по-моему Росло травой место наших встреч. Да. Покажи, какой там дом весь ты здоровый. Да. Там все очень красивый. У него наличники красивые. Здесь аккуратненький. Кашков нашли. О. маленько. Ну, некоторые не смогли выбраться. Слабонервным не смотреть. Что, берем, да, бокалы? Да, особенно вот этот Будем брать, не? Да не. Провадка была. Так, Пойду-ка я в туалет схожу. Если что, я записываю, поэтому никому знать не надо. на вот то с одной стороны крышу разнес разгребушка с этой да? разгребушка да? О, обувь нужна нет обувь не нужна ну Хороший. Ух ты, блин, Смотри, что за реша было здесь. Нага, угу, улей. Прикинь. Как видим, да? На Нано улей. Интересно. Да печка я сразу приметила, вот такая монументальная стоит. Фига нет. Никто не выбросил ничего, да? Нет, сокровищ. Нет здесь волка, волка здесь искать больше не будет.